Медиагруппа Авангард представляет. В КАИ-форуме принимаем участие с 2014 года и прежде всего интересует вопрос трансграничности. Евразийская комиссия является национальным органом Евразийского экономического союза и в задачи комиссии входит в том числе регулирование трансграничного пространства доверия, то есть трансграничного информационного обмена. Поэтому сессии, которые проводят, проводятся на PKI-форуме по этой теме, нам довольно интересны. Вот, опыт государств в данной сфере. Мы учитываем, как, стараемся учитывать как лучшие практики своей деятельности. Для, мы эту ситуацию оцениваем как закономерной да, с точки зрения э, государств, э, членов. То есть повышение уровня доверия к электронной подписи. В общем, это цивилизационный процесс, да, который повышает доверие к тем результатам, которые формируются в электронном документообороте. Текущая ситуация с коронавирусом, с пандемией, она показывает, что электронный документооборот и, в принципе, развитие цифровых технологий они довольно важны. Технологии pki и шифрования современные, они интересны да, с, этой. с точки зрения перспективных технологий. Хотелось бы видеть эти вопросы, обсуждение их. К сожалению, особенности этого года, да, пандемия, которая не позволила участникам из государств, членов Евразийского экономического союза, участвовать, которые, в принципе, на прошлых конференциях довольно интересные доклады давали. Но я считаю, что с этой точки зрения надо больше приглашать участников, точно, чтобы они делились своим опытом и проблемами.